Меня зовут Мария, я из «Марксистской тенденции». В первую очередь я хочу поблагодарить всех организаторов, организаторов этого мероприятия, потому что я знаю, что это требовало очень больших усилий, и каждый год, да, мы не знаем, согласуют ли вообще митинг, согласуют ли вообще какую-то акцию, то есть мы должны спрашивать это разрешение. Поэтому большое спасибо всем девушкам за их усилия, и большое спасибо всем тем, кто пришел. Мне кажется, что с каждым годом, ну, я вижу все больше разных групп на этих митингах 8 марта, которые представляют интересы, озвучивают разные проблемы разных групп женщин. И это прекрасно, с одной стороны. Но с другой стороны, мы видим, что все равно, несмотря на то, что наше число растет, все равно представительства женщин в политике, в социальной жизни недостаточно. И... В этом есть определенные да, социальные причины. Женщина – это самый угнетенный рабочий. Женщина участвует не только в общественном производстве, но и в общественном воспроизводстве. На ее плечах в основном воспитание детей, на ее плечах дом. На ее плечи перекладывается, на ее плечи государство и общество перекладывает заботу о немощных, больных, о стариках, по мере того, как государство снимает с себя социальные обязательства. Я не хочу идеализировать советский опыт. Но тем не менее, когда большевики пришли к власти в семнадцатом году, когда мужчины и женщины рабочего класса пришли к власти в семнадцатом году, они, во-первых, приняли самое прогрессивное на тот момент семейное законодательство, декриминализовали гомосексуальность. Но кроме того, они приняли ряд мер, практических мер по освобождению женщин рабочего класса, по обобщению быта. Это самые разные меры от развития системы детских садов до системы фабрик кухонь и так далее. И, конечно, ну, отчасти целью было просто освободить женские руки для участия в, в индустри индустриализации, но не только. Также целью было освободить время трудящихся и женщин, и мужчин для участия в общественной жизни, для участия в политической жизни, чтобы каждый мог управлять государством, чтобы на государство тех, кто в нем живет, а не так, как это происходит сейчас. Понятно, что современное капиталистическое государство очень мало заинтересовано в том, чтобы самые угнетенные представляли себя. Лучше они будут представлять нас, лучше как Мизулина будет представлять женщин или Матвиенко будет представлять женщин в парламенте. Конечно, им будет намного удобнее. У нас, да, у нас другие дела. У нас есть кухня, у нас есть работа, у нас есть воспитание детей и прочее. Но проблема не только в этом. На самом деле, я думаю, что проблема женщин в социально-политической жизни в том, что женский вопрос не включен зачастую в широкую повестку рабочего движения, в широкую повестку социального движения. Женский вопрос остается изолированным, рабочим, ну, капиталистам выгодно разделять рабочий класс по самым разным линиям. Конечно, это объективно, что существуют разные группы рабочего класса. Но как раз таки самим рабочим выгодно объединиться и бороться за всех угнетенных. Это не означает, что женский вопрос должен быть подчинен классовому, и марксисты никогда этого не говорили. Но в то же время есть очень много примеров, когда женский вопрос, не будучи связан с классовым, используется буржуазными политиками для того, чтобы просто получить себе какие-то политические очки. Это хорошо видно в странах с более развитым парламентской. Системой. Конечно, российская система парламентская, она в значительной степени карикатурна, но в таких странах, как США, с более развитым женским движением, с более развитым парламентским движением, например, например ну, на примере демократической партии да, и борьбы в демократической партии между левым крылом, который представлял мужчина Сандерс и правым крылом, который представляла Клинтон, uh, uh, который представлял, в общем-то, uh, предлагала либеральную повестку. Uh, видно, как, использовалось, как, использовалось, как использовался аргумент и призыв к женской солидарности для того, чтобы продвигать э, либерального политика, политика, э, который не действует в интересах женщин. Э, капиталисты говорят нам, что ресурсы ограничены. На самом деле нам просто предлагают поделить крошки с барского стола. Нам предлагают поделить какой-то незначительный минимум. Э, нам говорят, да, это правда. Мужчины зарабатывают сейчас больше, чем женщина. Мы хотим бороться за равную оплату, за равный труд. Но в то же самое время эта борьба должна быть соединена нас, борьбой против капитализма в целом. Мы должны бороться не только за чуть большую оплату, не за равенство в неравенстве. Мы должны бороться за весь пирог, а не только за крошки с этого э, пиршества. Нам нужно больше солидарности и больше единства действий. двигаться в сторону левых организаций, в сторону марксистских организаций, в сторону антикапиталистических организаций. А марксистским организациям стоит поворачиваться лицом э, и более четко артикулировать женскую повестку в своих программах. Спасибо.